Как собрать? <плак> ну, куда вы На лабутенах, на, и на You Решила вдруг зайти ко мне. С чего это? В 12, считай ночью. Ой, боссалась еще, еб твою мать! Тихо. Это она. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Странное, му? Странная женщина. Вот смотрите, смотрите, ваша отец, это, это второй сорт, это да а какой это второй сорт, сорт? Это, какие это, это высший, брюк. Брюк. А это высший сорт, это высший сорт, ты зараза. А... Завтра рабочий день, поеду в Сочи, там фестиваль, надо много работать. одежда и опоражившись. Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы. Еще девушек горят. С утра горят румянцем. Дорник с утра разбудил. Заебись! И на ладонях твоих ГОВНО! ХОЧЕШЬ? НАЗОВУ ТЕБЯ МРАЗЬ! Отпусти меня к пожалуйста! Отпусти! Нет. Отпусти, пожалуйста! Нет. Водки попить маленько! Чё, арбуз сладкий? Не знаю! Мальчик! А почему мальчик? Потому что у него хобот! Пьяный, а потом так вот. И трезвый. Cooperative ты, блядь, снимаешь, еблан? Блядь, Тоник-Еболик, первый день, блядь! Человечество нужно уничтожить Тебе запах приступил? Так не, ну это от вас запах От меня? А ну да Давай по новой Миша, все хуйня Надо вам, наверное, все-таки котеночка-то завести. Котеночка? Да. Четыре мидл. 1, 2, 3, 4. По мидл. Что такое Борьба ряженых и борьба истины. На этом месте силы, силой, которые который сегодня обошел с утра не крас Вот это поворот! Дай мне 10 рублей, я в Америку на метро еду». Алена, давай живе! Алена! лки-палки! Если в Европе менеджеру для выполнения задания нужна неделя, то здесь с работой справляются за один день. Потому что если дать русскому ту же неделю, он все равно сделает все в последний день. А? <связь> Мне кажется, что я одну ногу перекачал. Но это вот прямо икра побольше, а это как-то поменьше. Если мы погибнем сегодня, человечество умрет вместе с нами. Что? Опять? Но, ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать? Я доброволец. Подождите. Я доброволец. Да подождите вы! Я, я не тебя view порву, view. и всех вас. Хорошо. меня четыре, понимаешь? Я пойму, твои твой взгляды, Твое тело интересно мне. Не советую со мной играть. У меня свой метод с дерзкими. Сдайся и подойди ко мне. Ближе прилипай к рукам. Мысли только о тебе. На сегодня ты мой главный план. Ты готов услышать? Нет. Ты готов услышать? Братишка! Да ты понимаешь, что ты поехавший, бля, да? все. Ну ладно вам, будьте же вы мы То Кто мы-то? Кому ты обращаешься? Я один здесь на... Как жизнь? Уйдем. Угадайте, кто я, сварщик, сварщик, парень неработящий, сварщик, сварщик, электродов ящик. Мать не знает, как бывает трудно нам, мать не знает, как мы ходим по горам, как проходят наши юности года. У -у. Бойники, разбойники, разбойники, пип И мы покойники, подкойники, покойники, пип Женя, держи себя в руках <звы> Ипполит, Ипполит, не делай адрес Чего ты хулиганишь? Мама, кто там опять? Тетя Вера прислала телеграмму Сара Коннор Иди в баню Заебали, блядь, орать. Ну-ка, неси пистолет, блядь. Пистолет неси, блядь. Нет. Наверное, дома никого нет. А-ха-ха. Гони, гони! Ой, да? Быстрей! Быстрей! Да вправо, вправо, а не влево! Чушкин ход! Не до мусу, абана! Мой товарищ! Gunsha <laughs> <Gancha. laughs> <laughs> <laughs>